Руководитель рабочей группы при губернаторе Санкт-Петербурга по организации медицинской помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции Евгений Шляхта считает, что ношение масок должно стать нормой, которая позволит снять ограничения и вернуться к привычной жизни. Если мы хотим следовать по пути ослабления ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса, безусловно, мы должны уделять большее внимание соблюдению мер безопасности, а особенно в отношении ношения масок в общественных местах. Цитирует шляхта пресс-служба администрации губернатора в четверг. Он добавил, что ношение маски должно стать нормой жизни. «Мы должны перейти, я бы сказал, к новой парадигме жизни в условиях коронавирусной инфекции, где ношение масок, большее внимание к гигиеническим нормам, правилам пользования средствами индивидуальной защиты должно стать совершенно новой нормой нашей жизни. Это должно стать нормой не только для взрослых, но и для детей. И только это позволит нам быстро снять ограничительные меры и вернуться к полноценной жизни», — сказал шляхта. Обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах введено в Петербурге с 12 мая. За нарушение предписаний предусмотрен штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей.